Детская книжка Саванна издательство Азбук Варик книжка из серии Веселые голоса Читай стихи про животных, нажимай на кнопочку, и ты услышишь их голоса.